Всем привет, с вами Гаренса и Илликун. Привет. Да, у меня лагает. Понимаю. Из-за того, что, наверное, непонятные штуки. Ой. Я аналогичный. Фигнёй. Замерите такая. мне. Что фигня? Не, потом на записи подаюсь. А, ладно. Что нам делать, сейчас? Наша задача сейчас э, приготовить э, борщ. Банниге. Фокус, фокус. Фокус, фокус. Чудесный пара. Э, тут двери взорвались. Ты что сделал? Как? Все. Подожди. Фокус, фокус. Придумали. так, борщ так, ты будешь делать борщ, я сейчас буду я борщ, хорошо, хорошо, буду борщ так, в смысле? а, нужен тут лук, морковка, петрушка, свекла, погнали да, Лина. я не знаю короче, будут котлет Морковка. А мы говорили, что мы играем или нет? Эээ, нет. Кукинг-симулятор. Да-да. Не Тут дверь кто-то выломал в холодильнике, ладно. Нам Но или нормально А да. у меня нет. А где морковка? О! А. Почему морковка как перед сили? Ладно. Mm -hmm. Петрушка. Все, так вот Так, еще нужно свекла. Подожди, я свеклу брал? Нет, я не брал. Только лук, морковку, петрушку и нужно еще свекла. А вот тебе нужно мыть или не нужно мыть, я не знаю. Я не знаю. Мято. честный. Так, куриный бульон, сул, перец, султан. Не понял, где бульон. Чувак, бульон вкрали. вкрали. Так. Блин, вот это абракадабра, фокус-фокус. У меня суп стебило. <реш> э, -э, э а где? Не, зачем мне там молоко ваше? Я а не знаю. Я <реш> думаю, знаю. А у фокус-фокус это когда закрываются, открываются двери, и там все появляется в холодильнике. Там все едавшие Бля, помидор упал. Сейчас. Все, кто мне хочет, то есть. ха не а, писать. А где тут миксер? Что я миксер? Ну, no, вот эта желтая штука. Чаша комплектная. Ну no, ладно. Подожди. Нет. А где бульон? Я Он у. Я помидоры уда. Помидоры. Баста, А сколько нужно бульончика? Аж, аж литр. ну и ладно. Мне не жалко. Смысле, все бульон. Нет, все порел. Да. Интересно соль, черный перец, а сколько соль и черец? короче двадцать грамм и два, ого вываливайся помидор тебе не больше не надо за что ты так со мной? это не помидор как мне сюда его положить? куда? в миксер ну, берешь там, допустим, э доску и... А, ну, ну, берешь ну... доску, короче, и нажимаешь на миксер. Только это чаша комбайн, это комбайн, это не миксер, а миксер вот валяется. Ну, вот этом столе возле плиты валяется в миксер Ой, точь, Господи, плиты. И... Ай, пофиг. комбайн не миксер. Ну вот мне не надо комбайн. Короче, запись, наверное, лагали. Да пофиг. <звуки> Вот, вот так. помидор куда это mm нет. -hmm. Yeah. Тарелка. <свят> О, какой сильный дождь пошел. Як ты выдалась? <свят> Не за новым где. Короче, не буду я этот заказ делать. Все нравится какие так. Да,мбургер. Знаешь, да это... я тебя костюю дарю. А амбургер тоже сложно. Я знаю. Все. Кось фильм, куда за три гриф. Куриный бульон, не проблема. Декасанка. Гигиени. Вырежешь. Постараюсь. И на запоре мне тут все. Ну и сам. Сам же убрал лицо. Как <реку> можно кикнуть это. И <реку> как? <реку> Так вот будет. Так, ничего не добавится. Так вот. Мне надо килограмм тик. Ой, креветки сгорели. Дай мне тик, а Пять килограмм. Да тыквы. я. Аж пять килограмм. Тыквы. Я креветки по флотски пожарил. ну что туда, сумму в кастрюлю 5 килограмм пипа uh -huh. не влезай а? не влезай, целотеку надо платить А нет, ни ничего, ничего нет. Хорошо. Ну, есть-то. Меня а буду пить кило, хорошо. Палбус тук. Нет, тебе. Ладно, добавляет, добавляю. я знаешь что я сделал в mm. в духовку, в кострюлю, в духовку давай варимся дальше Хотишь? короче хватит вот так вот замельчить тут вот помидоры лежать замельчить а там помидоры лежать Будешь жареный газ? Не, О, фритюре. не. Ну ладно Подожди, тут эта не выглядела СМЕТАНА Мне теперь надо сметану СМЕТАНА Без... сметана Мне интересно, хватит рыгать Я это вырежу наверное. Я всю пачку сметаны вырежу <свист> так, Может, будем заканчивать, или пойдем <свист> какую-то другую <свист> <свист> да, игру? Подожди, подожди, я ще не делаю, суп. <свист> <свист> а, ладно, давай. <свист> Это делаю суп, <свист> Э, А где газовый баллон? Он что, взорвался? Я хочу купить газовый баллон. Ой, все, сейчас уже порыл и Нормально. Так, куда я пишу, да? Вот. Цессу. Спите мне на это поставить. а скучно не поставили О, у меня такая самая проблема мне О, ничего не меня? поставили подожди вот газовый баллон в лету <свистит> а я засуну ну, <свистит> а я засуну его <свистит> фритюрницу в новом фритюрнице взрывается хорошо да, это она Включай, вот ты нажимай фул, тут есть такая кнопочка, и врубай. Ничего. Жди, он отрывает скоро. А, это Иди, А что ты микроволновку хоть засунуть? Яйцо. Давай! пофиг мне в да де яйцо еще де и на яйце. максималке будет где яйца? он где я... яйца? где яйца? где яйца? чувак где яйца? яйцо разбил а где? снизу где снизу? я не вижу снизу снизу тут есть а да нашел уже подожди а, ждать, показать взорвалась, взорвалась. а Нет, ты че не согласен. взорвалась а если ты будешь ты не взорвалась Ладно, давайте уже это заканчивать или в другую игру потом пойдем. Ну да, э -э -э. заканчиваемся. Пока-пока, то то